Hey, ребята приветствую добро пожаловать в этом видео мы сегодня пробежимся по такой криптовалюте как хриф когда она уже там вырастет все ждут и не дождутся все ждут от нее сумасшедших сов она все не растет давайте в общем по технической какой-то части пробежимся что ждет в ближайшее время данную криптовалюту а она может в ближайшее время вырасти поскольку у нее сейчас а, по Такому сервису, как CoinMarketCale, у нее очень много событий намечается уже в этом месяце, в июне месяце, в конце порядка пяти мероприятий. Имейте это в виду, и это все может спровоцировать на рост от данной точки входа, если сейчас заинвестировать, к примеру. Обратите внимание, у них давайте перейдем на русский язык, у них 30 июня какой-то механизм объединения внедряется, какой-то риф SDK Дальше у них какая-то риф рифовая корзина, рифовые своды. В общем, это технические какие-то моменты, конечно, которые мне не до конца понятны. Также у них намечается э, структура DAO, то есть можно внутри данного экосистемы голосовать, какие-то принимать решения сообщества. И так далее. В общем, еще на 30 июня у них намечается мероприятие, как бы отлично. И мало того, что у них еще и седьмого, э, седьмое мероприятие намечается, как бы круто, здорово. И... Мы видим, что цена вообще даже никак не реагирует на данные событие, которые, в принципе, еще не отыграли, конечно же, поскольку у нас только начало этого месяца. Поэтому имейте в виду, сейчас, к примеру, прикупить вполне очень даже хорошая будет инвестиция. По крайней мере, я сделал сюда инвестицию порядка 5000 долларов и решил рискнуть. Стоит ли вам инвестировать или нет? Конечно же, ребята, принимайте решение самостоятельно. Ну, я думаю, что попробовать однозначно какой-то определенной суммой стоит вот потому что здесь технически монета в принципе хорошая фундаментал отличный мало того что я вам тут рассказываю всякие басни тут еще многие инвесторы сюда заходят инвестируют в крупные компании это тоже подтверждает то что действительно проект фундаментально сильный очень много здесь на официальном сайте представлено у них фондовых различных компаний которые сюда зашли как инвесторы достаточно известные фонды между прочим которые не инвестируют какой-то скам вот мало того что у нее фундаментал хороший плюс есть они в таком на таком сайте как polka project это э, известный всеми сайт где публикуются различные проекты которые построены на сети Полька Дут и которые имеют шансы быть претендентами на участие в парачейнах а это мероприятие всеми известное будет где-то осенью и только топ-100 проектов будут именно парачейнами в сети Polkadot. И если даже RIF Finance сможет достичь этой цели, то это еще один повод тому, чтобы вырасти еще выше от текущих значений. Поэтому, в принципе, инвестиция однозначно стоит того. И Риф далеко не самый последний проект среди всей экосистемы Polkadot, чтобы не занять эти топовые отметки. Вот, давайте пробежимся по в общем по бирже Binance посмотрим что у нас по линии Fibonacci какие ближайшие цели для того чтобы на что-то рассчитывать вот в общем я прочертил тут линию Fibonacci и мы видим что ближайшие цели у нас конечно же около 9 центов то есть от текущих значений в принципе уже мы можем увидеть там в ближайшее время 300, 400, 500 процентов Опять же, если благоприятная ситуация будет на крипторынке, да и в целом в принципе, если сюда э, перельется какая-то определенная часть капитала даже с каких-то топовых монет, а это большая вероятность, то RIF очень может сильно пропампиться, поскольку у него общая капитализация 276 миллионов долларов, а это вообще ничего реально, вот по сравнению даже взять если тот же биткоин, в котором 654 миллиарда долларов в о, вернее оборот и плюс-минус рядом у многих других криптовалют ну не плюс минус рядом а в целом много огромной капитализации и достаточно просто небольшая часть как это перелется в данную криптовалютку и она может очень сильно пропампиться. поэтому держим кулачки и ждем роста также смотрите в обращении на сегодняшний день 12 миллиардов 12 миллиардов 12,6 общее предложение 20 миллиардов данных монет вот, в принципе, все достаточно позитивно. В Твиттере давайте обратим внимание на какие важные моменты. Читает данный проект, следит за данным проектом очень много известных личностей, в том числе Джастин сам, в том числе много других известных проектов, личностей, которые тоже свидетельствуют о том, что проект не самый последний. Акрополис, также Норвина, также за ними следит. Кто еще тут следит? Чайник следит. Так. Много различных фондов, много различных основателей, в общем. В общем, с комьюнити все у них реально в порядке. Даже если взять, взять чат и телеграм, там сумасшедшая аудитория, и даже в том же твиттере у них, обратите внимание, 176 читателей. С ума с реально. То есть круто, здорово. Также у них есть вот такой вот блок интересный, где у них публикуются последние их какие-то обновления, что они вносят, что они меняют, что они с кем они коллаборацию делают и так далее. Вообще в целом, в целом, если брать данный проект, это у нас мультиблокчейн дефай проект, который решает различные там вот эти вот вопросы. Дефи проект сейчас дефай вообще в целом это как бы тренд и в принципе для проекта дефай который еще не вырос, вообще вот, вот нифига не вырос, это как-то как минимум подозрительно, вот 300% он всего 234, на секундочку он сделал всего процент за весь период, за 5 месяцев, а это вообще ничего, учитывая то, что многие альткоины, от которых никто не ждал рост, сделали по 3-5 тысяч процентов, а данный альткоин, вообще он находится еще на дне Дничинском, и он вполне может хорошо показать себя этим летом, ну максимум этой осенью, имейте это в виду. Вот, поэтому я сделал свою инвестицию и рекомендую вам тоже присмотреться к данной инвестиции, вместо того, чтобы сейчас, просто нету реально сейчас каких-то таких супер горячих инвестиционных предложений, которые бы я бы вам порекомендовал, и вот как раз таки э, порекомендую данную монету. В принципе, давайте вместе заинвестируем, посмотрим, что из этого будет. Все результаты будут в Телеграм-канале, ссылочка будет на него в описании, кстати, обязательно забудьте. Я там публикую какие-то интересные, в общем, публикации, новости от проектов, в которых участвую, которых не всегда встретить на ютубе, там обязательно будем. Вот, ну в целом я, в принципе, вам рассказал самое важное, то, что вам нужно знать. Также эту риф-монетку э, можно стейкать у них же на сайте, и приблизительно там где-то 27% годовых. Подключайте MetaMask. И, в принципе, это тоже можно сделать, если вы хотите быть долгосрочным инвестором у данного проекта, поэтому имейте в виду, есть такая тоже возможность. Если же вы просто инвестор-спекулянт, то имейте в виду, что новости в ближайшее время могут отыграть и сделать сейчас инвестицию, в принципе, очень даже выгодно. Конечно же, я не исключаю тот момента что биткоин может немного еще скорректироваться, и это тоже повлияет на цену риф в моменте, поэтому... Если инвестируете, то частями. Я, конечно же, этого правила не придерживался. Я сейчас заинвестировал и сейчас позиции. Поэтому такие, друзья, дела. Поделился с вами такой вот информацией, таким вот видео. Надеюсь, мы здесь заработаем. Хороших вам э, инвестиций, успешных инвестиций. До скорых встреч на моем канале. Моя покупка здесь на сегодняшний день 246 тысяч риф. Надеюсь, заработаю. Если вы тоже, желаю вам удачи. Если вы тоже прикупили, да? Ребят, все, до скорых встреч на канале, увидимся в ближайшем будущем в, вновь новых видео, буду почаще записывать видео, поэтому не теряемся, всем пока-пока.